Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители. Спасибо, мои родные, за ваши комментарии. Я вам очень признательна. Они меня поддерживают в это непростое время. Я никак не могу оправиться и, наверное, никогда не приму происходящий абсурд. Может быть, поэтому полностью погрузила создание сервировок, так как этот процесс, как и любой творческий процесс, меня завораживает и успокаивает. И сегодня я вам представляю очередную сервировку. Но перед этим раз покажу свои новые покупки. Я думаю, вы помните мою морскую сервировку, которую я делала осенью. Ну, как говорится... Подкупаю, меняю, подкупила вот такие вот тарелочки к морской сервировке. Ну, мне кажется, помните, мою рыбку, мне кажется, сюда очень даже неплохо. Ну, а... Можно, конечно, и комбинировать, и то, что раньше было, и сейчас. Ну а для сравнения давайте я вам все-таки напомню кусочек из этого видео. Радостью. Я купила вот такие два замечательных подсвечника. Может быть, вы помните, в сервировке стола в новогодний было что-то в этом роде, но в другой стиль, в другом стиле было сделано. А я вот купила, мне захотелось сделать Боха, стиль Боха на столе. Посмотрите, какие интересные! Это вот стекло, а вот эти какие-то замечательные бусины. Граненые, красивые. Сразу под я И решила купить <музык> тарелки. Тарелки я заказала в Озоне. Посмотрите, это большое блюдо. Так... Ну, я только купила, получила из-за зона. Поэтому вам показываю. Еще даже наклейки не сняла, не помыла. Это первое блюдо. Так, вот второе блюдо. Оно уже не красное, а такое фиолетовое. И третье блюдо оранжевое. Стекло. Они все вот такие вот. И подсвет как раз вот этих стеклянных колпачков. Ну и вы помните мои, мой подсвечник красивый, который сюда как нельзя лучше подошел, да, в стиле Боха. Мои рюмочки с золотом. Мои стаканчики. Тоже золотым рисунком. И я вот приобрела... Такую тортовницу, Тоже такого же цвета. Вот у меня. Ну, тоже много свечей поставила, потому что Бог любит свечей. В Бога много свечей не бывает. Ну, вот я поставила. Конечно, я еще не все помыла, не все привела в порядок. И сюда нужны салфетки. Но я разместила для того, чтобы... Ну, в принципе, для себя посмотреть, что мне еще надо подкупить, что не хватает сюда. Ну, салфетки, конечно, в первую очередь с кольцами. Ну, вилки-ложки у меня есть золотые. Я их сюда поставлю. Ну, вот что еще надо посмотреть. Что еще? Что еще мне не хватает? Очень дешевые тарелки купила. Так, вот эти тарелки, по-моему, верхние, оранжевые, 170 рублей стоят. Э -э, столько же стоит вот эта вот большая фиолетовая люминарка. И 220 большая, большая внизу тарелка, которая стоит. Ну вот, вот это небольшая полоска золота. Мне сюда как раз и была необходима, потому что посуду я эту комбинирую, как вы догадались, с золотом. И еще отметила, что вот сейчас день, и, конечно, куверт смотрится ну, очень красиво. Для композиции я использовала вот такие тоненькие чашечки. с таким изумительным рисунком. Это Лефарта. я решила с вами попрощаться на сам прерыва, на самом интересном месте. Да, в следующий раз вы увидите продолжение. Интрига. Обнимаю, целую, желаю вам всего самого замечательного, хорошего настроения, мирного неба, здоровья, удачи.